Всевышний Аллах в священном Коране говорит от третьего лица «Сказал Твой Господь, ангела. Поистину я создам человека из глины. Сегодня мы посвятим тему о нашей оболочке под названием тело. История, конечно, все знаете, но все равно здесь будут моменты, которые наверняка вам дадут Некую информацию, знания. Известно, что все создал человек, все создал Всевышний Аллах. И об этом говорится в Суриеси, 8-ляхинахам. И намарху Иза Аруда Ишлян Айяпуляхуякун. Где смысл? Аллах пожелает, достаточно Ему сказать будь. То, что Он пожелал, сразу же происходит. Это последний аят Исуру семь, это 82 аят. Опираясь на данный аят, и человек, и ангел сделал вывод, что для Всевышнего нет труда что-то создать. Так и ангелы думали. Сходство наше с ангелами то, что и они соображают, э, фикр мыслят, и мы стараемся мыслить, потому что в Коране Аллах говорит, а разве вы не будете размышлять? Поэтому человек, особенно верующий мусульман, он должен всегда размышлять. Он не может жить как животные. есть, зарабатывать, на это заработок опять купить, есть опять съесть, опять зарабатывать. И так всегда. Еда кончается, а нужно зарабатывать, нужно купить, опять зарабатывать, опять день есть, опять покупать. Это что? Еду. И так всю жизнь. Поэтому человек таким быть не может, он должен размышлять. И вот ангелы размышляли. Размышляли, когда услышали, что Аллах сказал, «Я создам наместника на земле». Они услышали и думали, как так? Почему акцентирует внимание на место Я создам. Ангелы сказали, «Ведь Он тот, который сотворяет небеса и землю», просто буквально сказав «кунь». То есть достаточно ему пожелать, достаточно ему сказать, и то, что он скажет, произойдет. И ангелы размышляли, почему Аллах? Так и не сделал. То есть можно было сказать просто как Кун и образовался в Адам алейслам. А разве так не было? Нет. Адам, алейхиссалям, имеющий свое тело из глины, был сотворен в течение 40 тысяч лет. Вопрос, Уангу, возник, зачем? Так акцентировал внимание на местоимении Я, создам человека, плюс все, из чего из глины. Они думали, почему? Он не сказал просто. «Кунь» и «бац» или «оп» и он появился. Кто? Адам Рислен. и И вот ангелы размышляли. И мы также размышляем. И вот как раз сегодня тоже размышляем, как и ангелы. Естественно, Всевышний знает, слышат их предложение и говорит в истину инни воистину я знаю то, что вы не знаете. То есть, Юшня прекрасно в курсе, что они говорят. А они что сказали? В чем мудрость? Что Аллах просто не пожелал, и этот наместник появился. Почему именно так нужно было? Они размышляли. И... Напоминаю историю, наверняка знаете, история, когда Адам ресселем был сатарем, были четыре участника, это четыре ангела, их называют ангелами пророков. Наверняка размышляли, почему Диабраиль, а потом говорится такой, как это называется, не псевдоним, а аббревиатура. Всегда после имени ангела джабеля упоминается алейхиссалям. Размышляли над этим. почему алейхиссалям? Почему не родил ангел? Или же родил ангел? Потом Микаил. Опять же какое? Предложение алейхиссалям. А почему Малик? Алейхиссалям нету. Или же Ризван Алейхиссалям нету. И все говорят, он кер как будто соседи разговаривают. Вот сейчас Муткар на придет. А почему Алейхиссалям не говорят? Размышляли? Так вот, ответ на вопрос, почему Алейхиссалям говорится Джабраилю, Микаилю, Азраилю, то что они являются пороками из числа ангелов. Из-за чего И говорится, Алейхиссалям. Уважение. Четыре ангела высшие. И вот, на Всевышний Аллах говорит <coughs> ангелу, Джабраилу, алейхиссалям, иди, принеси из поверхности Земли одну горсть земного праха. А янгел летит через столько пространств, километров, летит на этот мир, на планету Земля, ни на другие планеты, ни галактики, ни на Нептун, ни на Луну, ни на Венеру, и ни на Марс, а именно сюда, самая отдаленная планета, Плюс самая низкая, самая неизведанная, самая неизвестная. Сейчас об этом даже фильмы снимают. Так и говорят, что Земля – самая дальняя планета, самая неизвестная. И дьявол как только захотел взять горсть Земли, Земля говорит, о, Дьявраиль, что ты делаешь? Земля умеет разговаривать, да, об этом мы говорили на прошлых проповедях, по поводу духа, что есть дух у дерева, дух у растений, дух у животных, дух у людей. Мы говорим, что у них есть дух. У земли тоже есть дух, поэтому земля, она живая, поэтому она разговаривает. Естественно, земля живая, иначе мы сажаем эти помидоры и огурцы, бросаем просто семена, он, земля, что дает, плоды осенью. И земля говорит, О, что ты делаешь, на что он говорит, беру тебя к присутствию Господа, чтобы он сотворил из тебя наместника. То есть, в буквальном смысле это получается некий пригласительный билет. На что земля говорит отрицательным ответом. Плюс с клятвой. Клянусь величием, и обладание могущества истинного, не бери меня, ведь я не имею сил выдержать близость к аллаху. Я избрал для себя предельную удаленность, дабы освободиться от ужаса, гнева Всевышнего Творца. Таким образом, ангел Джабра, уходит, оставив эту планету без земли, без горсти земли. Далее он обращается ко Всевышнему Творцу. И говорит, о Господь мой, он ты слышащий и ты знаешь. То есть он прекрасно понимает, что Всевышний и видит, и слышит, и знает. Но все равно говорит, что земной прах не дал мне даже горсти своего тела. После чего Миккейля в очереди, аналогично Всевышний отправляет его, аналогично земля отвечает, склятвуя, чтобы ангел не забрал ни горсти. После Микаляссалям и Сарафилайссалям такой же ответ. И дали Всешний приказ Аззайву и говорит, ты иди, и если зима не согласится по своей воле, то схвати его с принуждением, принеси силой. На что Аззавил ассилям так и делает. И он берет пригоршню земного праха. И говорится, что он его поднимает на 40 ашин. Поднимает и опускает между Меккой и Таифом. В других источниках говорится, что он поднимает землю до рая. И в раю создается тело Адама Реселем, И скульптура образуется. Далее ходит э, учитель ангелов, джин по имени Азазиль. В других источниках говорится, что это было между Меккой и между Таифом. И ангелы. Есть ангелы, об этом мы говорили тоже, что есть ангелы разные между собой, высшие и простые ангелы есть. Здесь, конечно, воля Всевышнего, но если мы переходим к теме людей, ведь есть тоже высшее общество, низшее общество среди людей, Здесь, конечно, если только родишься, как говорится, мурзой, будешь мурзой всю жизнь, если не мурза, то не мурза. Но в мире, может, вопрос решается деньгами и фамилией, и чем еще? Супругой, наверное. А перед Всевышним, в мире Всевышнего, в этом мире есть несколько миров, знаете, кто-то живет в этом мире, как в мире Всевышнего, а кто-то живет в этом мире, как в мире чьем? свое Поэтому я говорю, мир Всевышнего. Для того, чтобы быть выше, перед вам любимее, то там не нужны ни фамилии, ни деньги, достаточно просто чуточку намерения, четочка желания, четочка стремления. И тогда человек легко будет из высшего общества. И вот приходят к этому праху земли ангелы высшего общества. Их называют Наляйка Мукаррабун. Если вы скажете, эта тема глубокая для нас, может попроще. Я вам скажу, почему вы хотите все время проще, почему не хотите быть выше, из высшего общества есть вот такие ангелы, мухар Рабун. Приближенные ангелы. Есть другие простые ангелы. Такие люди есть, такие приближенные к Аллаху, есть простые. А верующий, если хочет быть любимый к Аллаху, тогда он нормальный. А если он говорит, мне достаточно намазы, уразы, и... Тогда он странный человек. Он не хочет быть ближе к своему Создателю. Это на, на примере Пять детей у родителей, и пятый ребенок говорит, можно я поживу соседа? И папа, маму тоже не хочу видеть. Старый ребенок? Как будто из сирота, из первого приюта. Поэтому каждый будет хотеть жить со своим мамой и папой. А тот Создатель, Всевышний Господь, который даст разрешение в раю видеть свое, свою красоту каждый день, кому-то раз в месяц, кому-то раз, кому-то раз увидел, и все, больше не увидишь Господа своего разве это не самое тяжкое наказание, чем ад? Быть в раю и не видеть Всевышнего. Естественно, тут скажем, достаточно горе, женщины, реки потом там какие-то молочные, мед. Есть, конечно, и такие, но это все равно наказание. Если быть в раю и не видеть Аллаха, это просто наказание. Естественно, кто-то поймет, тот поймет, а кто не поймет, Та ему вот только Всевышний пусть поможет. И вот, значит, приходят ангелы, приближенные крыло, и смотрят на эту землю, гор земли, и говорят, интересно, в чем мудрость, что эта низкая земля еще такая призничала, еще и э, важничает такой со Всевышним. Пойду, не пойду. Ангелы вот так что говорили? Интересно. До этого что мы говорили? Другие ангелы простые что сказали? Mm. Спит? Другие ангелы сказали, почему Всевышний акцентировал внимание, я создам человека из глины, хотя и так ведь он, достаточно сказать, будь и он будет, то есть на примере тоже людей. Есть два типа людей, которые всю жизнь говорят, почему Аллах так сделал, почему Аллах меня не удержал, почему Аллах его забрал, почему Аллах мне дал, почему Аллах не дал? А так почему-то почему? Почему это все ним слово я не хочу, я против? А кто идет против кого возьмем? Полицейского что даст? Дубинки даст. А если вы их выше возьмете, кто пойдет против паркурора, он еще больше ему зарядит. А кто пойдет против президента, еще хуже. А здесь речь про Бога. Кто пойдет против Бога, что получит? Мощное наказание. Может все конечности выключить. Даже не убить, а просто на ровном месте наказать. Живой вроде. И как говорят у нас, живой покойник говорят. Поэтому здесь вот есть такая категория. Почему да почему. Другая катет людей говорят, интересно, в чем мудрость? То есть они что-то интересуются. И вот такие ангелы были, какие мухаррабон. Они сказали, интересно, в чем мудрость? В чем мудрость, что Аллах пожелал и столь низкого, униженного, который под ногами земля, да еще и еще и такой важный весь, не пойду, не пойду. Они так стали думали. И, естественно, об этом в суре Бакара Всевышний говорит. Бисамилляху Альфаим. «Инни я знаю то, чего вы не знаете». Далее по истории слышали? Льется дождь. Ангелы Мукаравун смотрят, интересуются, что же будет с этой землей которая низкая, униженная, под ногами, все топтают. И животные топтают, все топтают. И мы топтаем землю, из которой созданы сами. И льется дождь. И вот здесь, как вы уже заметили, мы что делаем? Углубляемся. И именно цель не просто поверхностно проходить что-то, чтобы пришел на Джунга, услышал, как говорится, Хабарляф информации и пошел. Поэтому здесь именно цель, чтобы вы включали мышление. Здесь, естественно, для таких, для каждого человека своя книга. Если возьмете книгу истории, там сказано, и на эту землю 40 дней дождь. Все, весь смысл в этом. И что можно визуализировать? Такая гора земли, и льется дождь, и что красится? Балщат, то есть Чамур. А вот в других книгах говорится, что эта земля была дана в распоряжение воды. Видите, какой смысл меняется? На примере Ребенка. Вот представьте, ребенка подкидываете, он что делает? Он полностью вам доверяет и полностью вам раскрывается. И он полностью на вас доверяет, доверяет, уповает, потому что вы же его подкинули, вы его и поймаете. Он же не сопротивляется. Или другой пример, массаж, человек лежит на массаже, он что делает? Вот так, да, что этот, не дай бог какой-то костюм размера, так нет, не он, он что? Он все расслабляется и лежит, и он полностью отдает вся что получается вот здесь тоже земля была полностью под действием дождя. А дождь был непростой. Этот дождь в течение 40 дней и ночей разминала эту землю подобно тому, как... Как его называют, который это делает? Повар, да? Сам сад делает. Мясо, потом тесто, фарш делает. Вот также мел мял и мял этот дождь, эту землю. И не просто мял, а добавлял этот дождь. Некие вещи. В Суре Арахман говорится... В Опять же, Всевышний говорит про себя третьим лицом. Он говорит, и он создал человека из сухой, звенящей глины, подобной гончарной глине. Она была зонкая и сухая, и вот из нее солнце лилось дождь и в эту землю были добавлены некоторые свойства, что там не было до этого. Поэтому мы на себя смотрим и видим, что иногда мы как животные, то есть что мы делаем? Мы видим свои минусы. В земле есть минусы, да, в земле есть минусы. Человек именно то, то сотворенное создание, в котором есть очень много минусов, поэтому Всевышний Аллах говорит суре ваттини ваззайтун, он говорит, нахуй асфале сефилин". Это сура ваттини ваззайтун. То есть после создания человека из земли Аллах что говорит? Мы. Вернем его в нижайшие из низких. Нижайшие из низких. Есть низкие, а тут еще ниже. Вернем куда? В состояние. Поэтому Земля, из которой мы были созданы, все ниже и ниже. То есть к самым-к самым низким качествам. Если Взять пример, вот смотрите пример, человек способен на подлость, да, способен. он делает такие вещи, делает, синоним этой подлости что? Низость. Синоним этой низости что? Унижение. Синоним этого унижения что? Цель, да? Вывод? Это одно и то же. Единственное, в одном случае это грех, в другом случае это возрождение. И если бы этого не было у нас состояния, качество функции. Мы бы и садзя бы не смогли бы сделать, мы бы стояли, думали, вот как некоторые люди же заходят в мечети, такой, стоят такой и не могут садзя сделать, Они все смотрят, он садзя делает, нет, он на других смотрит, тоже хочет, но не может. То есть он уже все, уже окаменевший. А так, если это свойство еще сохранилось, потому что человек создается уже фитра-иман, врожденная вера, и вот у него уже есть такое низкое свойство сделать садь-да. то есть там где ты стоишь и туда илгом смотришь, там же люди ходят, там грязно, а ты еще садьда делаешь, да? Да. И вот если сравнить наш состав и состав ангелов, то большая разница. У нас есть небс, у нас есть рух и только вот от этого дождя, который был 40 дней, и благодаря нас у нас есть вот такая любовь и к Всевышнему Творцу, и к материальным творениям. Поэтому мы любим и человека любим, и машину любим, и дома любим, и одежду любим. А ангелы этого не любят, и они не поймут никогда, что это такое, почему? Потому что у них нет этого свойства, нету такого качества, они не поймут. Поэтому история читали, как ангелы захотели быть ангелы, э, ангелы хоть захотели быть человеком. Потом сказали, это очень тяжело. Поэтому они не умеют, как мы любить, не умеют, как мы э, прогрессировать. Из какого состояния? As well as Из низкого состояния. На вопрос, почему так фижниц создал, чтобы знать, насколько человек отставка, чтобы догнать и стать кавиль, то есть полноценным. И далее, когда эта глина была готовая, <coughs> приходит к глине Дух, об этом мы тоже говорили, что когда Адам и Александр был между землей и между водой, Дух порока уже был создан, поэтому Дух уже существует, а тело еще не существует, тело человека, поэтому Дух приходит и смотрит на будущий свой дом. То есть, вот это наше тело, это дом нашего Духа Божественного и на то есть, эго. И поэтому в каждой частичке глины, на которой был дождь, Всевышний заложил и любовь, и воспитание, и, конечно же, мудрость. Инша Иншаллалу. Дальше продолжим углубляться, надеюсь, мы все будем постигать мудрости и, надеюсь, никто не скажет, я хочу остановиться. Мне этого достаточно. Надеюсь, так никто не скажет, чтобы изучить свой дух, как он устроен, плюс как устроен свой инерс. И тем, кто скажет все-таки, что я остановлюсь, пример приведу из светских людей, которые на сегодняшний день один из таких, который не мусульманин, но открывает такие смыслы людей. Как устроен человек, почему он орет, почему он кричит, почему он гневается – это вот один из них – Лазарев. Можете его послушать, и вы поймете, надо ли остановиться в изучении духа и души или нет. Вот Лазарев это четко объясняет, хотя он христианин. Вопрос, а в исламе этого нет, что ли? Есть. Просто мусульмане некоторые говорят, этого не надо. Мы этого еще не дошли. Со времен СССР нас пилили, поэтому нам достаточно рассказать про иман, про ураза и про закат. И все. Все ли? Может, наоборот, пора начать углубляться в теме, почему вот так происходит у меня внутри? Почему сердце так мне вот беспокоит беспокоится за какой-то мелочи? Вот поэтому вот посмотрите Лазарь В свободное время, а он тоже как раз раскрывается с точки зрения христианства, но тоже божественные вещи.